Всем добрый день, всем доброе поздорово на наш канал в YouTube, друзья, с вами район Махмутлар, друзья, и конечно, как всегда, компания Арбатомс с вами, друзья, так что, если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, друзья, подписывайтесь <говорит> <говорит> <говорит> и нажимайте колокольчик, который есть справа страны, друзья, очень вкусная квартира ждет вас, друзья, так что, два плюс 1, 125 квадратный метр. Есть вот теннисный корт, есть бассейн, тренажерный зал. И самое главное, друзья, это... Каждый вторник базар, друзья. Вот это аланинский 187 видов овощи, фрукту продаются вот здесь именно, друзья. И море 250 метров. Море тоже недалеко, друзья. Еще центр очень хорошо. Место расположения. Мне нравится вот это наружу, вот эта красота. На самом деле, друзья, огромный большой вот такой бассейн и детский бассейн тоже есть. И сад, балденно, сад, балденно вот такой еще есть здесь апельсин лимон и абрикосу все растет друзья так что 300 тысяч населения это пока но летом два раза больше как-то уже туристы переезжают еще больше больше мы с вами перешли друзья в забор вот эта территория видите место велосипед тоже есть здесь чужие люди не заходят сюда и вот такой идет угловый сад огромный большой давайте теперь я вас приглашаю друзья посмотреть внутри всем еще раз добро пожаловаться к нам друзья вот сейчас на балконе находимся друзья балкон достаточно большой я вам все это говорю Турция это уникальная страна, Турция это семейная страна, Турция много что-то проще, чем другие страны, например, друзья, вот соседи, посмотрите, засеклено балкон, какая красота, уютно. как еще одна большая комната, друзья, засеклили, получили еще одну комнату, вы тоже так же можете здесь и Панорамный вид очень хорошо продувает два стороны, друзья. Юг и север, два стороны, поэтому хорошо продувает. Если вам нужна дополнительная информация, мы для вас онлайн можем снимать, друзья. Так что давайте, теперь я вас приглашаю посмотреть уже внутри. Здесь зал. Друзья, между прочим, Айдад 200 турецких лир здесь. В 16 году построен дом и... 125 квадратный метр, на третьем этаже, это по третий этаж, по-русски четвертый этаж, потому что первый, высокий этаж, кухня, как я хочу такой, друзья, такой угловой кухни, здесь тоже есть такое окно, светлая квартира, и как видит она так продается, как приятно, да, трогать, посмотреть, как то качество, чистить. в самом деле, все работает, друзья, все работает, это вытарочное жилье, 125 квадратных метров. духовка есть, выточка есть, вот это все выходит в стоимость, холодильник, Samsung. название, друзья, достаточно большой люстр, тоже вот это все выходит в стоимость, вот это турецкий сервис, я не знаю, Испания, Дубай, тоже так же аппарат, вот такой с мебелью продается? Не всегда. И в России как? В России бывает чисто голости. А, Голы, без ремонта, вот в Турции, поэтому иногда люди сюда переезжают. почему это не так, и почему это не, не так, я не люблю, как-то человеке что-то постоянно не хватает, должен человек позитивный, правда, правда, да. иногда говорят, что почему так дорого, почему это не то, это все хорошо, в вот, Турции все хорошо. в самом деле, друзья, вот стол тоже красивый, еще есть здесь, посудомоечная машина, друзья. Вот это все, шкаф такой красивый, хороший. Здесь тоже дополнительный шкаф есть. Здесь тоже можно что-то поставить, где аппарат стоит. И кондиционер тоже есть, телевизор, все, есть зал. И вообще 125 квадратный метр переходит достаточно большой, друзья. Так что здесь слева сторона есть шкаф, вот это все. Шкаф еще Большой, длинный, широкий. В самом деле, друзья, это перехожие. Справа стороны еще есть, здесь вот кладовка. Видите, еще кладовка есть, достаточно уже есть. Общий санузел, достаточно большой. Здесь еще что есть, здесь центральная машина, друзья. Центральная машина, достаточно. Общий санузел большой, душевой кабин. Так что мрамор везде, мрамор. Я очень люблю мрамор, как-то есть. Так что откуда начнем, давайте детская комната, здесь детская комната вот такой длинный, большой и здесь тоже выход есть балконы, еще где-то детская комната, оттуда тоже выход есть, два балкона есть, друзья, это северная сторону там юг, поэтому очень хорошо продывает, теперь мы с вами попали, попали, куда попали, на любовь, на любовь, мои глазки магнит, твои ручки магнит, вот, Родительская комната и здесь сзади у нас вот такой большой шкаф, много шкафов, да, самом деле. Здесь вот еще один санузел, друзья, где родительская комната, здесь еще один санузел все большое, она не узкая, я люблю как-то свободное большое место, очень люблю, так что здесь шкаф достаточно большой, длинный, друзья, люстры тоже отдельно, молодец, сазин люстры тоже античный вариант, очень хорошо, мебель, если вам не нравится, можете менять, главный не мебель, друзья, самая главный как место расположение друзья место расположения. очень важно балкон тоже посмотрим вместе с вами вот делиний большой балкон вы даже этот балкон можете заснеть если вы захотите друзья вот это место каждый вторник базар вот это место аппарат покажи пожалуйста вот это место каждый вторник базар здесь делиний балшой базар самом деле друзья поэтому мы можем еще вот два бухот есть Детская комната, где родительская комната. Так что, давай, заходи. С вами смотрели район Махмутлар, город Алания. Район Махмутлар, это где живут русскоязычные люди. В сторону Новый аэропорт, друзья. 2 плюс 1, 125 квадратный метр, 200 лир, турецкий лир. Айдат, друзья, в 2016 году построен дом и два балкона с с юг и северной сторону и теперь перейдется вам что говорит друзья что цена, цена? Сказать? сказать да ладно не скажем да пусть они позвонит э? позвонить нет они нервничают да? как-то с ними не говорим давайте говорим так-то 85 500 тысяч евро друзья 85 500 тысяч евро вот эта красота друзья это между 2 и 3 линия море, отсюда 250 метров море недалеко друзья всем удачи друзья еще раз напоминаю Маскиве будем если из вас кто-то хочет и смотрит из москве друзья если вы хотите встретиться и поговорить как можно правильно жить в Турции ваш человек, а сам скоро будет в Москве, друзья. Заранее нужно просто записываться для индивидуальной дисциплины. Когда дата известна, будет, мы заранее озвучим. Всем удачи. Пока-пока.